Звезда по имени Алина. С днем рождения Олимпийская чемпионка. Сегодня свой. 16 день рождения празднует искренне и милая девушка сумевшая покорить самую высокую вершину какая только существует в спорте олимпийская чемпионка алина загитова олимпийский сезон стал счастливым для алины она сумела в честном борьбе дважды обыграть оказавшуюся до этого непобедимой евгений медведев и взойти на вершину в 15 лет девушка из простой семьи покорила своим мастерством и скромностью сердца миллионов поклонников такого прекрасного вида как фигурное катание трудом и упорством преодолевая все трудности жизни вдали от близких с, ее, с еще совсем юного возраста алина достигла заоблачных высот она знаменита и любима не только в россии но и далеко за пределами причем настолько что премьер-министр японии лично пожила преподнести подарок в честь ее дня рождения это огромный успех и пример того, что можно добиться всего, чего пожелаешь, если этого очень захотеть. Алина, Алина мы тебя любим! Алиночка, с днем рождения! Я поздравляю тебя с твоим 16 днем рождения! Алина, мы тебя любим! С днем рождения! Алина, с днем рождения тебя! И привет тебе из Риги. С днм рождения тебя! Мы тебя любим. нам Алина, Алина, Алина, мы тебя любим. Алина, мы тебя любим. Алина, мы тебя любим. Алина, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья. Алина, мы тебя любим. С днем рождения! Ты, папа и Алина, член Крестом Музея! ждать твоих новых программ и, и твоих побед. А также желаю тебе на отличное сдание экзамена! Есть? Есть, Алина, мы тебя любим! Поздравляю тебя с днем рождения! Алина, мы тебя любим! Алина, мы тебя любим! Алина, я не с днем рождения! Алина, мы тебя любим! Алина, мы тебя любим. Нина, ну, во рождения, ты самая лучшая. Ура! Алина с днем рождения тебя! Мы, мы тебя любим! Happy birthday, Алина! Happy birthday! Алина, мы тебя любим! Алина, мы тебя любим! Алина, мы тебя любим! Алина, мы тебя любим! Алина, мы тебя любим! С днем рождения, Алина! Алина, с днем рождения! I love you, Алина! Алина, мы тебя любим! Hi, Алина, we love you! Happy birthday!